Дорогие граждане Российской Федерации, поздравляю вас с праздником 9 мая. Сегодня, в этот прекраснейший день, мы вернулись за реаритетами. Здесь я напоминаю вам по просьбам многих подписчиков, я вернулся и здесь я достал ноган 1944 года. К сожалению, я выложил видео в Ютубе, как я его разбирал, чистил и так далее. Почему-то у меня отказ. Может, потому что видео, короче, очень короткое получилось. Поэтому я, скорее всего, вставлю именно в это видео, как я его чистил, что он из себя представляет. А сейчас мы будем полностью тралить вот эту речку и вот там вот. Напоминаю вам то, что в прошлый раз на этой стороне моста я поймал вообще очень жуткую вещь вы наверно кто смотрит мой канал знаете о чем я говорю Там был мешок с кладбической атрибутикой и прочим ну что давайте все сейчас я распакуюсь и подключусь все друзья я распаковался Сегодня я буду использовать магнит серии MP на 600 килограммов двухсторонний. Ссылочка на магазин нужные вещи будет в описании под видео. Ну что, приступим. Давайте первый забросик по традиции сделаем с вами. У меня магнитик чуть-чуть заржавел с прошлой рыбалки его. Просто в пакет кинул, короче, и все, у меня там лежал. Ну чё, поехали! Сегодня праздник Такой классный А вот в соседних деревнях Музыка играет Песни Великой Отечественной Войны И прочее Глубина здесь Где-то Сантиметров 50, наверное В этой речке Че, Первый заброс у нас, как всегда, пусто Блин, Хоть бы достать патрон К этому нагану я, короче, посмотрел, их, хрен купишь Эти патроны сигнальные Было бы более современное оружие а Тогда еще есть возможность купить А эти тяжеловато найти как-то так Пользуюсь случаем, передаю привет нашей подписчице Юлии Маркеловой а -а -а, Юлечка, привет Привет вам мужу Артему Не скучайте, скоро карантин кончится очень хочет со мной на рыбалку съездить, так что привет еще раз, а мы, а мы, а мы что-то по-моему ничего не достали, ил, а мы продолжаем, парни, по любому что-нибудь найдем сегодня. ну чё, короче, покидал я там вообще ничего нету, просто вот часа два наверное Промотался, прям до конца дошел уже и магнит так вел может здесь имеет смысл тралом пройтись но это попозже после карантина трал мне сейчас не с собой он у нашей банды сейчас вся банда тоже в разъезде ну ничего давайте с вами покидаем здесь я подошел короче к мосту достал уже маленькую железячку одну такую давайте здесь покидаем а жуткий мешок с находками вот там вот находится Туда я и не полезу а, Поэтому давайте Забросик сделаем с вами Я прям поближе к мостику кидаю туда Вот там находки пойдут Кстати парни а, Я ссылочку оставлю У меня пацаны знакомые Тоже начали магнитами заниматься У них группа а, Тоже магнитные рыбалки И прочее там классные находки у пацанов Ссылочку я в описании оставлю под видео. Подпишите их пожалуйста, подпиской. Там тоже много всего интересного. Так, что у нас там? Вот к мощечку подошел, сразу же пошло у нас. Ух ты, пацаны, гильзач, Гильзач. гильзач. Это, наверное, от того нагана. Вот эта тема. Может, здесь и нормальные патрики есть. Ох ты, монетки, монетки, две монетки, две монетки, короче, 10 копеек и 10 копеек. И какой-то болтик, сейчас я находочек, короче, сюда сложу, если мешок не взял, мешки у меня кончились, короче. Оп, сейчас посмотрим, по-моему, 10 копеек. Ну а, да, 10, 10 копеек, убитый вообще. Но главное, гильза. Это меня радует, если есть гильза. Там... Давайте посмотрим, от чего это гильза. Нет, нога, ли? Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такая вот гильза. Интересно. Все, давайте, парни, все находки вам покажу. Дальше я пойду, короче, сейчас на тот мост. Но ну, перейду, точнее, на ту сторону моста. И буду там уже выбивать. А сейчас здесь покидаем. парни забросик и вот такой вот монитосик попался старый старый походу одна копейка какая-то но убитая вообще полностью в хлопушку давайте с вами забросить сделал монетку на части здесь оставим опа блин хоть бы патрончиков на нога найти здесь я бы вам заснял бы как стреляет хоть хрен найдешь что вот здесь что-то там магнитится как я чувствую, потому что здесь, короче, опора моста какая-то валяется, видно, старая. Я сейчас там застрял еще. Говорит, ель магнит выдернул. Ничего у нас там. Мне не нравится, что тут ил, находок сразу не видно. А у нас пусто. Короче, парни, подошел я прям вплотную, здесь что-то здоровое-здоровое лежит, я прям ссыло выдернуть не могу. Ладно, лето будет, короче. Залезу, выну. А так попадается постоянно такой шмордяк, Проволочка, гайки всякие, метеоритики маленькие. Вроде как, не знаю, что это такое. Ну, это все, туда пойдет. Давайте с вами забросим, что сделаем. Я достал, хочу патрон, еще раз повторяюсь. Да, жалко, конечно. Я бы сейчас залез, но, блин, погода сегодня что-то не особо радует. Эта тема сейчас бы здесь прям протрали, здесь зила. Очень-очень много. Так, из находок еще рубль, короче, нашел. А, потом убитый 20, 20 копеек еще нашел. И вот гильзачий куча-куча шмыр дика, пока. Как вы думаете, может, там попробовать покидать аккуратненько эти магнитные, ой, эти колобичинские дела не брать, пытаться. Ну, пусто. Короче, я кидал-кидал вот здесь Опять ссыла вот эти Жуткие находки Могильные Сейчас, короче, я вот туда все скину А потом э, Я уже подумал, короче Я к батюшке съезжу в соседнюю церковь И расскажу ему Что тут э, Творят Ну люди, там по-любому там церковь, короче, есть э, Я не знал, что там кладбище еще есть Но километров Девяти отсюда кладбище есть Соответственно, я ему скажу, может, они заберут их. Я их вот туда аккуратно все сложу, потому что сам это по-любому не повезу на машине. И уже пусть они там разбираются, кто это сделал и зачем. Так, ну это все там от моста штука магнит, Пока пусто. Парни, короче, очередной заброс здесь. И походу я достал... То, что и искал. Смотрите, кто знает. Патрон это. Патрон, да. Короче, еще какой-то шмардяк здесь. Смотрите. Целый, по-моему. А, не, гильза. Гильзач. Обидно. Я уж думаю, это. А, не, подождите. Пустой. Пустой патрон. Как ни странно, стреляный. Блин, я ж думаю, этот Нагана. Ну ладно, ничего, продолжаем. Опять, короче, тянул что-то огромное. И я думал, что-то вообще уже такое. Ну суть потому, что гильза, все такое попадается, наган здесь нашел, здесь, короче, какой-то то ли руль, какая-то, короче, фигня Вот такая с кованым гвоздем. Короче, непонятно, что это такое. Туда ее выбросим. Даже брать не буду. Из этой реки вообще, короче, чермет брать не я решил не брать. Потому что здесь, не дай бог, с еще сдам. Там мне приедение ночи придет. Сейчас вот здесь вот убиваю, здесь что-то поглубже, там прям попадает. Шмардяк я уже вам не снимаю. Там полно всяких этих маленьких гаечек и прочего. А тут прям попадается нормально так. Может ну, достанет прикольно. Короче, опять попадается. Прям глубоко-глубоко сыло Представляете, сколько там мыло. Сколько я там кидал, это иллю расчистил. Это опять, опять такая штукенция попадается. И такие всякие эти фотографии. Мы их туда, говорю, складываем. Потом батюшке расскажем. Пусть приезжает, забирает. Так аккуратно здесь в виду. Прям там что-то дофига цепляется. Но скорее всего это вот эти же кладбищенские. очень прикольно. Не такое. Пусто. Продолжаем. Опять, короче, с глубины ила. Такая вот находочка. Даже сам не знаю. Давайте с вами посмотрим. Что-то. Что это такое? Ох, прям так, короче, такая вот арматурина опять у нас попалась. А, это вторая часть этой какого-то забора, что ли, от бочки, походу, какая-то фигня. Ну так вот. У -у, давайте с вами, мужкинем не разочек. Так, ну что у нас там? Прям Аккуратно, аккуратно прям Магнит, короче, выл, падает и я прям чувствовал, что-то, по опять опять раска... А, не, сошло Там прям чуть-чуть раскачиваюсь раскачивать, сразу тяжело становится Кстати, это вот для начинающих магнитчиков Меня многие спрашивают, какой магнит я использую Как правильно веревки завязать Какую купить веревку Парни, смотрите, у меня магнит серии мп На 600 килограммов Двухсторонний он очень мощный магнит российское производство их рязань делают фирма нужные вещи ссылочка на магазин повторюсь будет в описании использую веревку я восьмерочку ни в коем случае не покупать никакие китайские веревки и так далее потому что купить китайскую веревку не дай бог застряньте начнете дергать и все пипец магниту если веревка оторвется поэтому уж берите проверено она там стоит в районе 30 40 рублей за метр Это не такая большая сумма для сохранности вашего поискового магнита по опять опять всякие такие штуки поэтому еще раз повторюсь все тоже пишут спрашивают смотрят ли каких целей вам нужен я односторонний не люблю Мне тоже вопрос, -за, почему я не кидаю односторонним Потому что мне он не нравится Мне нравится вот двухсторонний более больше находок Потому что в предыдущем видео я переделал Шестисотик на односторонний Все равно находок с двухсторонним по-любому больше Там говорят, и он тралит Не знаю, у меня не получается им ловить Ничего прикольного нету как-то так ну все короче кидая здесь минут 30 уже выбил вообще все все же находок никаких нету весь ил точно про траллер короче давайте забросик на счастье с вами здесь потому что буду переходить я наверное, на другую сторону и искать там потому что там глубина чуть-чуть побольше там и рыбаки обычно тусуются, щуку ловят. Может, там что-нибудь по рыбалке найду. Здесь уже все. На этой стороне искать нечего. Смотрите, магнит пустой. Монетку напоминаю на счастье. Я уже, кстати, стер вообще все в ноль просто. Ну, из находок здесь вот гильзы, короче. Их выкинули сейчас нафиг. И все. И чермет полно. Я на ту сторону перекинул туда вот общему скоплению кладбищенской атрибутики Потом еще раз повторюсь Батюшке сообщу об этом И пусть они разбираются Может захоронят обратно Или как-то что-то такое Потому что как-то так, пацаны Давайте перехожу на ту сторону Там подключусь перешел на другую сторону Со своей стесной счастливой монеткой Сейчас еще прям здесь покидаю Может что-то прошлый раз пропустил, не достал И буду дальше по реке идти и выбивать давайте забросить слайм сделаем опа где тут вот отсюда я его по-моему достал прошлый раз Чего у нас там может новые выкинули как вы думаете Ук. тянем тянем Сейчас что-нибудь притянем там опять что цепляется. Ну, это, короче, от моста фигня какая-то. Еще на в первом забросике. Увы. Ну. О! Монетка. По-моему. А, нет, какой-то. Ну все, продолжаем. Все покажу вам. Пацаны. Пацаны и девушки, короче, тяну что-то нереально здоровое. Цепануло магнитом. Дергал-дергал, думал, зацепился. И передвинул. Давайте с вами достанем. Ох, там что-то огромное. Смотрите, пузырьки тянутся. Ох ты, с да. Да ладно. Йоп. Так, показалось. Ну, вот что МП-600 делает. Так. Какая-то... Фигня непонятная. Огромная-огромная. Оп. Так, ну-ка, ну-ка. Срывается. его полно на ней. И на что-то старинное. Прикиньте, в прошлый раз здесь кидал. Даже не цеплял. Ну как так бывает? Офигеть. Сейчас посмотрим сейчас. Оп. Так, пузырьки идут. Чем приподниму чуть-чуть? Оп, здорово какая-то. тут ну не провалиться. Так. Это проблема. Что-то здоровое. Угу. Так так не теряйся Ох, ну, пацаны, смотрите, дверь, короче, дверь от Жигулей. Вот на это способен mp600 Ух ты, я тут сам провалился уже, не хренасья. Смотрите, вот это находочка, вот это да, вот это я нашел сегодня. Нормально. Сейчас будем там выбивать. Смотреть. Расчистила там территорию, наверное, висила, протралила этим. Сейчас сюда положим. Ох ты, тяжелая какая. Она еще вся илом в воде. Может тут мотор валяется. Как вы думаете. Смотрите, вот такая вот. Такая вот дверь. Синяя. Синих Жигулей. Фух, нормально там сейчас притянул берегу охренеть что я нашел поход это автомат или что-то такое вы только гляньте ты короче было под дверью охренеть тут короче курок курок а не не автомат а что такое обалдеть вот это да это что такое? Вот это да. А это это походу подводное подводное ружье какое-то. охренеть Смотрите, обалдеть! Вот это находка, пацаны! Вот эта речка. Я как чувствовал просто, что сюда нужно вернуться. Обалдеть Короче, положим это К нашей двери Обязательно И будем продолжать Выбивать Вот это, парни, по-любому заслуживают огромнейшего лайка Парни, короче, эта дверь чудесная Как в фильме «Замок и ключ» Короче, под ней Сразу накидаю, пошла и мелочь и все. Вот тоже для новичков, кстати. Тоже все спрашивают, где, что, как лучше ловить. Парни, если есть там какие-то здоровые предметы или прочее, доставайте их, машины дергать, потому что, возможно, под ними и будут находки. Смотрите, вот сами видите, да? Я дверь достал, уже 4 монитос, правда, убитых. И, короче, вот такая хрень, я обязательно ее отмою. И покажу вам. Смотрите, она. Ну, покраска просто, смотрите Оп, все, намерно устал <coughs> Вот это магнит Вот это МП-шка, парни <coughs> Тоже сейчас спрашивают, чем я пользуюсь Почему-то такое выбрал Ну вы сами видите, почему я такой выбрал Потому что это не какие-то там Не суперсилы, не про ничего Берите, парни, вот МП И не прогадайте, я вам честно говорю Это, по-моему, вот, у меня много магнитов было Есть И китайский там вот тоже пишут, а мы лучше с Алиэкспресс закажем Парни, что вы заказываете с Алиэкспресс? Полное Г, я вам так скажу Потому что, во-первых, они тяжелые Во-вторых, скорее всего, данные о них вообще не соответствуют И они тянут очень мало Ну, конечно, можно там монетки потягать Но не такие прикольные вещи Не, не есть и хорошие китайские магниты если как как попадете. Ну, как-то так. Пока продолжаем. Я думаю, на ход сейчас еще пойду Сейчас я здесь протралю. Здесь, здесь, здесь. Все. Может, там еще и мотор найду. Короче, я передвинулся чуть-чуть вот так вот. Тут я все протралил. Вот так вот не получалось. Только закинул, короче, вот так вот. попался такая вот монетка. Сейчас покажу вам. но Она убитая. Пятьдесят копеек, 2013 год, наша ходячка. Как так пока? Давайте с вами забросик сделаем. Видите, у меня монета на удачу вся стерлась. Как тишу я стала, Иван Грозный. Оп. Я прям так не короче, чтоб выл. Видите, магнит сразу выл, втыкается и все тут достает. Оп. Увы, пока пу. Ну что, парни, короче, прошелся я туда, прям до туда. Вел за собой магнит. Вообще не железяки нет. Счастливая монета мне не помогает, она уже вся стерлась вообще окончательно. Давайте еще три последних забросика здесь сделаем. И я уже буду собираться, искать другое место. Потому что здесь я уже сто пудов все выбил. В прошлое видео было, как бы я тоже выбивал очень серьезно. Ну, сейчас находочки. Пошли под этой дверью, конечно, сегодня бомба, бомба находки, вообще прям не нашел я ничего больше от револьвера, так, ну, такая ситуация постоянно. О! Так что сейчас, э, на следующей недельке я планирую, короче, съездить э, в город Кержачи, это Владимирская область, э, там с МДшкой, короче, походить и магнит побросать там на старинных мостах и так далее так что обязательно подписывайтесь я думаю будет много очень интересных находок Может, поедем мы туда на один на два дня я так думаю можно даже с палатками сейчас пропуска главное выписать потому что получается один пропуск это один день там и второй пропуск тоже один день там и обратно Дорога туда не близкая. Километров 300 мне отдачи ехать до туда. Так, ну чё, магнит у нас пустой опять. Ничего здесь больше нету. Может и есть, я просто найти не могу. Сейчас я вам давайте находочку покажу, что сегодня нашел. Что, ребят, все сегодняшний находок у нас бам! Вот такой крутяк. Короче, вот такая дверь. Скорее всего, Аджигулей. А, Гильза я вам показывал. Опять а, куча кладбищеской атрибутики, которую я сложил. А потом уже сообщу батюшке, чтобы он забрал или что-то там с этим сделал. Опять мелочи, короче, полно. Я же ее не заснимал. Тут 4 рубля, там еще в карманах 50 копеек. Ну, короче, вот такая вся убитая. Я даже заморачиваться не буду. Ее брать я ее обратно выкину. И самый главный просто бонус, пацаны. Это, короче, вот такое вот подводное, вот такое подводное ружье. Кто знает, сколько оно может стоить или что это вообще за фирма? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я загуглил что-то такого не нашел, потому что я ни разу в жизни таким не пользовался. Очень интересно. Как-то так, пацаны, всех обнял. Скоро будет много прикольных видео. Сейчас, как карантин закончится, будем бабахать э, видосы с тралом. Будем тралить полностью Москва-реку. Короче, видосы будут огонь. Находки тоже супер. Вау, всех обнял, пацаны.